Добрый день, уважаемые подписчики! Мы записали интервью с одним из наших клиентов, который пользуется приточно вытяжной установкой u с рекуперацией тепла. приточно тяжная установка установлена на производстве обуви. Это производство находится в Днепропетровске. О том, доволен ли он, как он относится вообще, в принципе, к реконструкции, к тому, чтобы использовать уже современные технологии, смотрите в нашем интервью. Так, добрый день, меня зовут Италий Николаевич, у нас модульное производство, мы решили построить новый цех и столкнулись с тем, что нам нужна и вентиляция, и отопление полностью все. Раньше это все производство находилось на 70 квадратах, 5 киловаттный двигатель, осуществлял нам вентиляцию. Было холодно. Двери все вырваны, с лутками, потому что все вытягивало. все, Ну, в общем, было некрасиво. Начали строить. Понимали, сейчас по полу 250 квадратов, потолки 6-10. Надо вентиляция, надо это все отапливать. Местные инженеры пришли, посчитали нам 2, 2 ракушки по 5 киловатт. И это только вытяжка. Дешево, сердито. Ну, мы решили, что нам это не подходит. Обратились к нормальным людям. <с <с И мы закрыли глаза. Мы не понимали, как это будет все происходить. Отдали им всю наводку. И нам поставили рекуперацию. Поставили нормальную вентиляцию. А потом, когда это все случилось, мы начали считать экономику. И вылезли очень хорошие цифры. Потребление электроэнергии 2 киловатта. Вентиляция шикарная. Тепло остается. Ну, это помещение надо прогреть, чтобы люди работали нормально. Тепло хорошо. Начали считать экономику. Нам предлагали две ракушки по 5 киловатт. Это 10 киловатт в час. И 2 киловатта, которые работают реально. 10 часов в день, 6 дней в неделю. Сами можете посчитать, через сколько мы... нам эта вентиляция стала бесплатной. Ну да, потому что вернули инвестиции. Ну я бы назвал это по-другому, не связывайте с просто люди посчитали и нормально все сделали, нормально все работает, все хорошо, все сколько уже у нас, 4 года? За четыре года обслуживание ноль. А сервисная мы же проводим. Нет, ну сервисы Пришли посмотрели, вышли, фильтра поменяли. Ну Все. да, конечно. Это, это обслуживание, это поломки, это проблемы. Нет, имеется в виду, нет, что сервисные это, работы проводят нет, за регулярно. Нет, сервисные работают, да. А так ну, никаких проблем. Виталий Николаевич, может, вам покажете нам, как она работает, как вы не пользуетесь? А она сейчас работает. Сейчас работает? Она Давайте к работает. пультику, может, подойдем. А, Нет, она всегда работает? Она всегда работает. Только uh -huh. центральные включили, она сразу включается uh -huh. То есть это то оборудование, которое работает по умолчанию. Мы даже... Ну, никто не думает про него. Uh -huh. Никто. То есть оно работает отдельно от нас. И наше участие оно не требует. А вы это помните, а вы помните когда, когда пусконаладка была первая, вас не было? Помните свое ощущение, когда вы пришли на производство? Ну, да, вас пришел. не было, вы были ну, за я, пределами страны. Ну, когда я приехал, мне первый вопрос был: а она разве работает? Двери легко было открыть? Легко. Больше не надо было. Не только я, люди пришли, начали работать, они не могли, они привыкли, что должен сквозняк идти такой шумомородное. А тут ни сквозняка нету, ничего нету, запахов нету, ничего нету, свежий воздух. Никто не мог понять, она работает или не работает. Это, по-моему, самый лучший результат. Согласна. Покажите нам? На данный момент 40% стоит. Процент. У нас стоит здесь приточно вытяжная установка с рекуперацией тепла. На 5000 2000 кубов. Нет, ну тут надо показать, ну, сама рекуперация и, и, и этот самый радиатор, как я его называю, отопление, плюс подогрев идет еще. Угу. У вас инфракрасный, да, подогрев идет? Нет, панели. Э, да, новые ну, панели, оно все в комплексе работает. При, при высоте 6-10 разница температур между полом и коньком 3 градуса. Круто. А это, это очень при таких высотах, как правило, здесь плюс 10, а наверху плюс 30. Угу. Все выровнено, все Смешано. режим, все смешано, свежий воздух был. Ну, это правильно, так и должно быть. Мне уже давно ушел вперед. Надо за ним успевать. Не надо ничего придумывать. Уже все придумали или до нас. Надо угу. правильно использовать. Согласна. Спасибо, Виталий Николаевич, за ваше интервью, так сказать. До новых встреч до новой модернизации. Да. Делая инвестиции в реконструкцию технологических процессов, в реконструкцию помещений, всегда обращайте внимание на ваши будущие эксплуатационные затраты. Если они будут низкими, инвестиции вам окупятся сторицей, а вы получите максимальный комфорт и эффективность. Подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайки.